Предлагаю простой и беспроигрышный рецепт выпечки к чаю, я расскажу, как приготовить быстрый пирог к чаю с вареньем, печется он легко, а ингредиенты используются самые простые, получается вкусно. Чтобы наш пирог получился пышным и вкусным, рекомендуется добавлять помимо соды немного разрыхлителя, крем можно класть в этот рецепт быстрого пирога к чаю с вареньем по желанию. Делать его очень легко. Просто смешиваем сметану с сахаром. Украшения для пирога можно использовать любые. Кто-то посыпает его шоколадом, кто-то – кокосовой стружкой. Я решила украсить десерт свежими ягодами. Список ингредиентов в конце видео. Варенье смешиваем с содой, тщательно перемешиваем смесь, оставляем начинку на час отдохнуть. Когда варенье настоится, вбиваем туда яйца, затем добавляем разрыхлитель теста и просеянную через сито муку. Все тщательно перемешиваем и выкладываем в форму для запекания, посыпаем корицей и маком. Пирог отправляем на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов. Как только он подрумянится, можно достать его и присыпать сахарной пудрой. Готовый пирог разрезаем на два коржа острым ножом. Тем временем взбиваем сметану с сахаром и ванилью. Сметанным кремом промазываем коржи. Накладываем их друг на друга. Сверху украшаем ягодами. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты Варенье 250 мл Яйца 2 штуки, сода 1 чайная ложка, разрыхлитель 1 чайная ложка, мюка 2 стакана, сметана 300 грамм, сахар 0,5 стакана, в крем, количество порций 7. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Люблю вас, друзья, жду снова.